Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут ра -Виль. Не так давно я начал работу над серией книг «Зверинец». По профессии я адвокат. Всю жизнь защищаю людей, а в своей книге я защищаю зверей, больших и маленьких. Защищаю детей, которые защищают зверей. Идея написать книги – у меня появилось давно, но решающим шагом стала цитата из телевизионной передачи о животном мире, которая звучит так. «Животные не подлые и не алчные. Животные от людей ничего не хотят. В той или иной мере в том, что случается с людьми при контакте с животными, виновны сами люди». Серия «Зверинец» состоит из трех книг. Книга первая – «Медведь-ворчун», «Гимназистка» и «Их верные друзья». Книга вторая – «Ноев-ковчег». Книга третья носит название «На другом краю земли». Сейчас я вас познакомлю с первой книгой и постараюсь погрузить ваше воображение в эту книгу так, чтобы вам не было скучно. Вы будете сопереживать героям и радоваться вместе с ними. Эта книга будет интересна как взрослым, так и детям. Моим помощником-иллюстратором стала землячка из Саратова Надежда Савинова, которая подготовила серию замечательных картинок для моей сказки. Фото, видео и аудиомонтаж предлагаемой книги осуществила творческая личность бескрайней фантазии из города Энгельса Наталья Леписей. Желаю вам приятного просмотра и прослушивания.